Привет, ребятки, с вами снова Optimus и снова погоняем Хилклим Racing 2. Что у нас там в магазине появилось? снова? Ну, давайте глянем. Какая-то новиночка к нам привалила. Так, так, так, так, ой, опять этот набор, который мы давно-давно хотели. Но деньги мы не вложим, поэтому покупать не будем. Давайте-ка мы с вами пока проедемся. Проедемся у нас день гонок. И поедем на какой же машине Давайте все таки Нет. Не, -не, -не, не не, на формуле Или на формуле Как вы думаете на чем лучше ездить на день гонок Ну конечно же на формуле Улучшим сейчас немножко ее Потому что в последнее время она нас что-то подводит Кто не знает Посмотрите предыдущие выпуски и... и вы в этом убедитесь А пока формула Давай покажет ли она класс у нас Давай стартуем так, со <тан>... ну, не совсем классно показала, но ничего, пока держимся нормально. Едем, нам, наверное, вот эти цепи, мисса... Ух ты, вообще тупо на месте стояли. Пипец, просто какой-то, я не знаю, для кого формулу это сделали. Кстати, у кого лучший результат на формуле, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, ну, у нас как-то вообще с формулой, ну, не особо, не особо отношение что она пробуксовывает постоянно, что-то с ней не так. Подскажите нам, пожалуйста, что же нам улучшить в ней, чтобы она все-таки приходила не четвертой, а первой. Ну, едем дальше. В принципе, мы уже выбрали автомобиль. Так что выбора нету. Приходится день доезжать уже и, и на этой машине, чтобы очки-то сильные не терять. Будем ехать дальше на Формуле и надеяться на нашу удачу, везение и мастерство. Последнее под сомнением, наверное. А может и нет. Едем вперед. Оптимус, ух ты, как мы оторвались. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Неужели мы Так, догоняют. Не надо нас догонять. Давай, давай. Ну, ай-ай, давай, давай, давай. Ну что такое? Что происходит? Давай наберу, наберу. На самом финише нас обошли. Как обидно. А, да, надо было брать таки супер дизель. Он бы нам бы сейчас пригодился. Видели 119 супер дизель и обошли. вот на своем бы им конкуренцию точно создали. Да, поехали, поехали. Будем надеяться на третий заезд и хотя бы, ну, хоть сколько-то заработать. Вот, супер дизели отстают. Мустанг и формула наша пока впереди. Ай-яй-яй, ну ну давай-давай-давай, не давай, давай позиции. Оптимус, оптимус. Ай, ну, не надо на заднем колесе обратно. Перед финишом нас обошли третье место, личный рекорд. Ну, нам с этого рекорда особо ничего. Все, качки потеряли так. все. Наверное, с формулой хватит. Давайте поедем на супердизели. талкав что только три ячейки для деталей. Потому что ну, можно было понаставлять всякого. Вот, 4 заезда. Поехали, три траты. Уху! Вперед! Мы рвемся вперед и занимаем занимаем пока второе место, но, но, но, но, но у нас впереди еще много времени и вот такой вот потенциал мы раскрываем на своего гиля и на финале. Ух ты! На самом финише мы его обошли, ребята. Вот так бы каждый раз на каждой бы машинке приходить первым. Ну, в принципе, было бы тогда неинтересно Постоянно первым тоже не интересно. Хотелось бы. И с хорошими соперниками проиграть которыми и проиграть можно так едем едем много скачем кстати как вы боретесь с тем что, что дизель такой прибучий я не знаю на ковальню цепляли не помогла Ходили. второе место тоже хорошо в принципе так как Турнирная у нас первая, вроде. Сейчас глянем, табличка выскочит. Да, пока первая, но всего лишь одно очко у нас опережения. Я думаю, нужно сосредоточиться. Ух, амбары нас ай ай ой бампер помяли, но шею не сломали. Самая опасная теплонка, ну как сказать, шастка тоже опасная, но из открытых, общем, постоянно из амбарок шеи ломается. А вы сломаете ли вы шею в этих амбарах? Сто процентов сейчас Супер сломался и шею себе, потом, что машина перевернулась. Так, и четвертый заезд. Что же по результатам четвертого заезда? Кто же у нас наконец-то выиграет этот заезд? И станет лучшим на сегодня! Будет ли таким Optimus или не будет? Смотрим. И сейчас узнаем, осталось немного. Немного-немного зарабатываем деньги, улучшаем формулу. Я кстати, напоминаю, что мы деньги не влаживаем, баги не используем, чисто заработали, купили. Не заработали, не купили, поэтому поэтому у нас нету суперских улучшалок, как у некоторых блогеров. А все так как есть. Вот, и первая позиция, очередной раз, 11 очков. Общее турнирное первое место. Ура, ребятки! Я думаю, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока.